Зоопарк не очень большой, маленький по сравнению с заповедником, но в очень красивом месте находится. Птицы поют. Здесь солнце, в отличие от верхотуры, на которой мы были. Воздух, тишина. И людей практически нет, ребята. Ну, красотеньше.